Здравствуйте! С вами Тамара и сегодняшний расклад для весов на октябрь, на октябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Ну что ж, начнем, как обычно, с Кельтского креста. Я вытащу 10 карт для вас. А потом посмотрим на любовь и на финансы. Под колодой, под колодой у нас карта смерти. Ну что ж, старший аркан представляет знак зодиака скорпионов. Кто-то из скорпионов может быть очень значителен для вас в этот период. Карта серьезных перемен, когда что-то отмирает в нашей жизни, и на смену этому приходит что-то новое. Самое главное философия вот, философия этой карты – это как примите вы эти изменения. То есть если вы будете сопротивляться, то судьба их просто вам навяжет. А если примите с распростертыми объятиями, то тогда с легкостью эти перемены э, войдут в вашу жизнь. Э, для кого-то это, это еще карта трансформации, смена статуса. Что такое трансформация? То есть мы поменялись полностью. То есть, например, кто-то смена статуса. Это были вы, например? Замужем, а теперь вы свободная женщина. Или наоборот, были вы свободная женщина, а теперь вы замужняя. Вот это смена статуса. Или были вы рядовым работником в компании, а теперь вы менеджер, или еще что-то. Смена статуса, перемены, трансформация. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас десятка посохов, которая перекрывает восьмерка посохов. В основе вашего креста карта башни, в недавнем прошлом карта силы. Во главе вашего креста туз пентаклей. В ближайшем будущем девятка мечей. Для вас, мои дорогие, девятка посохов. В вашем окружении шестерка пентаклей. Надежды и страхи. Четверка мечей. И чем все завершится? Королева мечей. Давайте начнем с малого креста. Ну что ж, тут у нас высокая занятость. Обе карты говорят об одном и том же. По десятке пентаклей это когда... Ну давайте с восьмерки начнем. Восьмерка Пентакли – это высокая занятость, но это еще и перелеты, командировки, поездки частые, передача информации, работа удаленно, может быть. И вот десятка посохов как раз-таки говорит о том, что вы взяли на себя слишком большую ношу, то есть от этой ноши вы сгибаетесь, слишком много на вас ответственности. Эта ответственность может быть не только работа, может быть работа и дом – то есть и тут много чего, тут какая-то и дел много по работе всего, и дома тоже. Вот вы должны за все отвечать. И карта говорит о том, что так как это десятка, десятка – это конец цикла. Она говорит, что пора скидывать себя эту ношу, пора как бы освобождаться немножко, иначе надорвешься, иначе вот, вот обычно это спина, это плечи и все остальное, что-то заболит. Надо как бы смотреть за собой. У вас не зря карта четверка мечей, смотри за собой. Ну и вот это вот восьмерка посохов – это вот занятость, то есть излишне заняты вы будете в в октябре мои дорогие в основе вашего креста а видимо заняты будете не зря потому что видимо что-то произойдет такое неожиданно Десят... э, карта башни это карта серьезных изменений когда как гром среди ясного неба что-то происходит в нашей жизни может быть, это не связано с работой для вас. Это может быть разрыв отношений. А теперь вы как бы одиноки, и вам нужно смотреть за детьми, и за домом, и за работой. Тоже может быть. Либо что-то связанное с вашей работой, и теперь вы носитесь туда-сюда. Может быть, работаете на себя, или взяли на себя какие-то пару работ дополнительных, чтобы как бы свести концы с концами. Потому что карта башни – это... Либо уволили, вот так вот, знаете, неожиданно. Либо разорвали отношения, либо вы разорвали сами отношения, либо с вами разорвали отношения, причем все так, знаете, неожиданно. Если внимательно посмотреть на эту карту башни, то вы увидите, что люди просто падают с нее. То есть уход, причем все такое, знаете, разрушается. Единственное, что позитивно в этой карте, это то, что, ну, всегда на, ру... на этих руинах чего-то всегда начинает что-то новое расти. Начинает возрождаться что-то, трава начинает зеленая расти, это новое, приятно, цветочки какие-то, маки мне всегда видятся, красненькие, мелкие, вот это вот, то есть что-то новое происходит в нашей жизни, всегда на место старому приходит что-то новое, как только место освобождается. Как бы болезненно вот эта вот сама процедура не была, разрушение, но результат в конце концов всегда что-то новое и позитивное приходит в нашу жизнь. В недавнем прошлом карта Силы, Старший Аркан, представляет знак Зодиака Львов. Кто-то из Львов для вас был э, значительным, кто-то, может быть, выздоровел, от, э, выздоровел из болезни, избавился от болезни, э, потому что карта Силы говорит о том, что справишься с чем-то, если у вас были какие-то проблемы со здоровьем, то вы справились с ними. Э, карта Силы – это еще э, вообще карта такая, которая говорит, что бы ни принесла нам судьба, вам видите, карту Башни, которая довольно болезненная карта, болезненная в плане трудная, трудные переменные трудности, проблемы какие-то. То тут вы совсем справитесь. То есть, силы вам у вас есть, я справлюсь с любой ситуацией. Но карта еще такая: знаете, поучительная: она всегда говорит о том, что не бери быка за рога, а постарайся применить какую-то тактику, стратегию, дипломатию. И тогда ты добьешься того, чего ты хочешь. Потому что дикого зверя нельзя укротить. Одной силой только к нему надо еще и подход найти. Вот вам надо к ситуации всегда найти вот этот ключик, какой-то подход. Во главе вашего креста карта Туз Пентакли. Ну, замечательная карта. Тузы всегда приятно получать. А уж Туз Пентакли тем более, потому что это деньги, это ресурсы. Неожиданно, тузы тоже всегда неожиданность, это какая-то финансовая поддержка может поступить к вам, может быть, неожиданное повышение зарплаты, премия какая-то неожиданная, выигрыш какой-то, может быть, наследство или какая-то была, были, может быть, страховка, по страховке по какой-то вы можете получить деньги. По этой карте можно очень успешно, удачно, кстати, не успешно, а удачно, хотя оба, оба слова подходят, продать или купить. Купить жилье или машину, что-то крупное, вот по этой карте. Подарок денежный тоже вот по этой карте. Замечательная, очень такая, как бы, финансовая замечательная карта. Ну, я не знаю, почему, может быть, деньги для вас не так важны, но в ближайшем будущем что-то, от чего-то, почему-то будете очень сильно переживать. Девятка мечей – это когда мы просыпаемся, это бессонница. Это просыпаемся среди, среди ночи, не можем уснуть дальше, начинаем думать, какие-то мысли постоянно в голове крутятся, негативные причем, ничего позитивного. И причем, знаете, часто эти мысли – это не то, что происходит в вашей жизни, а то, что вы начинаете фантазировать, что может произойти негативно в вашей жизни, а вдруг вот не так, а вдруг и это, а вдруг это, вот это вот мы накручиваем себя, вот это вот это вот негативное мышление, вот это вот вы сами на себя как бы Вместо того, чтобы подумать о том, что мне все будет замечательно, я совсем справлюсь. Вот эта карта силы у меня есть. Э, туз Пентакли есть, ресурсы есть. Кстати, про карту туз Пентакли, если это не деньги, это ресурсы. А ресурсы не всегда только деньги. А ресурсы это люди. Это, может быть, кого-то мы знаем, э, есть у нас связи, знакомства, есть у нас близкие, которые нас могут всегда поддержать. Это тоже ресурсы, это тоже очень важно. Для вас, мои дорогие, карта девятка посохов, карта воина, вот карта вас описывает, как воина, говорит о том, что уже были вы не в одной передряге, жизнь уже вам наносила какие-то удары в прошлом, есть у вас вот этот жизненный опыт, вы воин, вы генерал, как бы за вами войско, может быть, ваша семья или кто-то люди, которые от вас зависят, и... Э -э -э если вы чего-то хотите, или вы у вас какое-то, вы что-то отстаиваете, может быть, в этот период, в октябре, ни в коем случае не опускайте руки вот по этой карте. Карта девятка, потому что после девятки идет десятка, а десятка это вот, помните, мы говорили, конец цикла. То есть надо только вот чуть-чуть подождать, чуть-чуть пос... день простоять, ночь продержаться, и тогда вы сможете добиться того. Ни в коем случае не отказывайтесь от своих каких-то целей, от своих каких-то амбиций, от своих каких-то планов в этот период, или, может быть, вы в процессе чего-то. Поста... Поста... Добивайтесь, добивайтесь, потому что добьетесь вот по этой карте, не отказывайтесь. В вашем окружении шестерка Пентакли, кстати, вот и деньги, может быть, кто-то неожиданно вернет. Вот передача денег, конверт переходит из рук в руки, баланс тут идет, это карта, во-первых, с Финансового баланса, то есть все, все счета в порядке, никаких дыр нету, никаких долгов нету. Кто-то, может быть, выплатит долги, может быть, у вас были какие-то займы в банке или какие-то кредиты или ипотека, и вы выплатите все это. Либо вам выплатят какой-то долг, неожиданно, может быть, даже, и вы как бы финансы, вот оно, деньги что еще может быть по этой карте? Что бы это ни было, это все очень такой, знаете, финансовый баланс. Если мы говорим про отношения, например, то помните, ресурсы оба вкладываются в отношения одинаковые. То есть вы оба хотите процветания вот, вашей пары, вашего союза, и вы оба одинаково вкладываетесь, делаете что-то для этого. Надежды и страхи. Ну, надежды, скорее всего. Четверка мечей, карта, которая говорит о отдыхе, передышке набраться энергии. Может быть кто-то из вас вот как бы вечером пришел с работы и говорит, хоть бы мне вот, ну хоть какой-то выходной что ли, передышку какую-то, чтобы я вот мог набраться силы и энергии. Для кого-то это вот поход в сауну, кого-то это в салон, кому-то на массаж, кому-то на природу, дача. Что что вам помогает набраться энергии? У каждого свою? Кому-то просто полежать, книжку почитать, телевизор посмотреть. Что это для вас? Вот это вот четверка мечей, это карта передышки. Взять паузу, отдохнуть, заняться собой, мои дорогие. И ваша последняя карта Королева Мечей. Ну что ж, Снежная Королева, я называю эту карту Королева Мечей, это ваша карта, в первую очередь. Это карта женщины воздушной, воздушной стихии, весы, близнецы, водолеи. А почему Снежная Королева? Потому что э, традиционно люди воздушной стихии, такая, знаете, вот, э, как бы говорят о том, что они не очень любят показывать свои эмоции. Это не, не говорит о том, что эмоций нет, но просто э, больше полагаются на свой острый ум, интеллект чем на эмоции. Эмоции – это уже людям элементы воды. А вот вам как бы ум интеллект. Не зря здесь острая шпага. У кого-то, знаете, чувство такое, саркастическое чувство юмора, может быть, кто-то обладает. Может быть, описывает вас для мужчин, может быть, описывает женщину, которая рядом с вами. Часто карта королевы мечей говорит не, не сколько о человеке какого-то определенного знака зодиака, а сколько о его профессии. И это может быть, например, адвокат, Меч фемиды да, она держит, может быть, женщина-хирург или дантист, либо, может быть, женщина-специалист в какой-то области, Она у нее острый ум, она, может быть, профессор, или она знает свое дело до да, да, мелочи до тонкости вот какой-то, кто-то вот, или для женщин, кстати, это, может быть, женщина, занимающаяся эстетикой, может быть, какие-то уколы красоты, там, что-то вот в этой области, у каждого по-разному, но вот если это мужчина, вы мужчина, это женщина рядом с вами, не рассчитывайте, что она будет прямо вас осыпать, Эмоциями нет, потому что ну, с ней зато будет интересно поговорить э, на какие-то интересные темы. Это, вот, вот это всегда будет присутствовать. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим про любовь все-таки. Итак, первые три карты для тех, кто в паре. Двойка посохов, шестерка посохов и пятерка мечей. Ну что ж, две карты из трех говорят о победе. Что шестерка посохов, то пятерка мечей. Обе говорят о победе, какая-то победа. Может быть, вы наконец-то добились внимания кого-то или, например, вы хотели, добивались того, чтобы ваши отношения перешли на следующий уровень, или что-то, что чего вы хотели в этих отношениях, вы можете добиться этого. По шестерке посохов – это как бы признание вас за ваши достоинства. По пятерке мечей – это, кстати, карта человека, который не очень... Даже тактичный, я бы сказала, человек, который добивается как бы напролом того, чего хочет, и не замечает, что пока он этого добивается, вокруг него происходит, он, например, обижает людей вокруг себя. Это тоже может быть вот так вот. Ну, а двойка посохов – замечательная карта, двери открытые для вас. Может быть, вы выбираете между двумя людьми для отношений. То тут, что тот, что это, тут карты вам не указывают, на кого выбрать. Но, ну, скорее всего, я думаю, что тут не сколько выбор, а, скорее всего, двери открыты вам в этих отношениях. То есть все пути хороши. То есть что хотите, каким путем хотите просто продолжать отношения вот так, как они есть, то это тоже замечательно. Хотите дальше развивать их, тоже замечательно. двойка посохов, тоже очень довольно позитивная карта. Следующие три карты для тех, кто одинок и в поисках. Карта Повешенного, карта Шестерка Пентаклей и карта Девятка Мечей. Ну что ж, пауза, пауза, да, нет пока, пока отношения как бы подвисли, вот это возникла вот эта пауза, то есть нет пока партнера или партнерши. По Шестерке Пентаклей, вы знаете, это, помните, я говорила про долги до этого, но долги у нас бывают, знаете, не только денежные, долги бывают кармические, может быть, что-то кому-то, когда-то кто-то что-то сделал для вас, и вот пришло время вам сделать что-то для этого человека, вы будете заняты тем, что вы будете выплачивать свои какие-то кармические долги в этот период, а не сколько, потому что дела сердечные в данный момент у вас пока не будут продвигаться, так как карта подвешенная. Но воспользуйтесь этим моментом, и взгляните на свою жизнь, на свою ситуацию, на свои прежние отношения с другой точки зрения, где были ваши ошибки, где были, может быть, не тех людей вы выбирали. Воспользуйтесь этим моментом, Потому что карта повешена, очень такая карта философская, она говорит о том, что взгляни на ситуацию э, снизу вверх, может быть и надо как бы вот, побыть одному в данный момент, обдумать все. И, конечно, ситуация вас не будет очень это вот устраивать, то, что вы одиноки, переживания могут быть какие-то, какие, -то, какие -то, что не так со мной или что-то не так, может быть, все не в мире не так, я не знаю. Но чтобы это не было, конечно, будете переживать из-за этой ситуации. Так, про финансы, что у нас для Весов? На октябрь месяц, ага. ну как и было в вашем э, кельтском кресте карта высокой занятости, а раз занятость, значит и заработки и вот она он опять спин, туз пентаклей, ну э, с финансами проблем точно не будет посмотрите какой туз то спинтакли выше этой карты нету по финансовому благосостоянию. Карта мечей. Кто-то может получить, кстати, выплаты по суду. Может быть, какие-то юридические дела у вас закончатся. Или ясность, какие-то идеи у вас возникнут. Раз есть деньги, значит, я буду их во что-то вкладывать. Ясность мысли начать с чистого листа. Кто-то будет, может быть, начнет либо новую работу, новый бизнес. И, как я говорила, занятость, занятость. будет очень заняты